Сегодня я расскажу о российской семье, в большей степени о советской семье и о том, как следы нашего советского прошлого прорастают уже в современности. Будет исторический обзор, будут картинки, а в конце будет социология, социологические исследования, опросы последних лет. Или могу давай Хочу сказать, что такой феномен, как советская семья, советская социальная политика, советская семейная политика, это совершенно такой особый и исторический, и социологический феномен, который изучается многими дисциплинами во многих странах. В этом написано гору книг, потому что это действительно был эксперимент, социальный эксперимент, который поставлен на огромной территории бывшей Российской империи, и события 18 17-18 года, когда были приняты самые первые декреты советской власти, они непосредственно касались семьи, материнства и, и женщин. И это было не случайно, потому что э, сама политика, социальная политика, которую большевистское государство выстраивало, она опиралась на марксистскую мысль, на марксистскую, на сталодемократическую, которая к тому времени уже очень хорошо разработала женский вопрос. И э, все мы знаем, что в 1917 году женщины в Советском Союзе, тогда Российской Федерации, получили право голоса. Но на самом деле, если уточнять, то получили они в 1917 году еще при Временном правительстве. То есть мы обязаны Временному правительству, что мы получили право голоса. То есть право голосовать и быть избранными. Для страны с таким патриархальным прошлым, как Российская империя, где мужчины-то получили право голоса только в 1905 году, это для нашей страны был определенный прорыв. Вообще, можно сказать, даже на европейской стал демократической мысли и движением. Дело в том, что вот первый съезд, конечно, это все было подготовлено. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что большевики, принимая первые декреты, конечно.. Эти темы в обществе уже обсуждались, уже существовало женское освободительное движение. Оно боролось за эмансипацию женщин. Эмансипация ⁇ это освобождение от зависимости. Говорят, эмансипация рабов, предоставление свободы, например, рабам в США, говорят слово эмансипация. Мы говорим об эмансипации в применении к Российской империи. Женское движение существовало несколько десятилетий до 1917 года, но оно было буржуазным. То есть права, которые, за тип, права, за которые боролись женщины, это было право голоса, право голосовать, но в первую очередь право доступа к профессии, право доступа к образованию. Социалисты мыслили более глобально. Социалистическая мысль предполагала, начиная с Фридриха Энгельса и Августа Бебеля что э, должен быть коренным образом решен вопрос капитализма. Вот первый съезд. Это февральская революция э, в Самаре. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на самый последний лозунг, неплохо читаемый, но ну, там написано «За «Женское равноправие». То есть эта тема была на слуху. И февральская революция, которая... Э, ну, как иронично иногда пишут, началась с бабьего бунта, когда женщины якобы э, воевали, э, же, женщины боролись за то, чтобы появился хлеб, что они устроили вот такой бабий бунт, гранили лавки, и тысячи женщин вышли на улице Петрограда. Но э, в то же самое время, в феврале-марте, прошла многотысячная демонстрация, именно в поддержку женского равноправия. Следующая картинка. Ну и вот я хочу такую табличку показать. Самые первые страны, которые предоставили женщинам право голоса, и СССР, ну, правильно было бы написать, конечно, Россия тогда, мы буквально входили вот в первую десятку. И теперь, собственно, несколько слов буквально об основоположниках. Вот этой стало демократической мысли касательно женского вопроса. Еще Н в 1884 году написал книжку «Происхождение семьи частной собственности и государства», где он э, предлагал разделить по-разному относиться к семье, которая является ячейкой буржуазного общества, и к браку, к добровольному союзу. Только с коренной реформ, только с, э, с отмиранием капитализма, а вернее только с революцией, которая покончит с капитализмом будет покончено со старым сословным браком, и женщина может освободиться, потому что в центре неравенства лежал вопрос собственности. Делая исторический анализ, он все указал, что а, мужчина первым стал владеть частной собственностью, и желая передать эту собственность своему наследнику по мужской линии. Он, ну, я так упрощенно, конечно, сейчас говорю, как бы а, пытается контролировать женщину, ее репродуктивный план, ее репродуктивное поведение. И таким образом женщина в семье, попадая в такую моногамную семью, она становится как бы заложенцей этой семьи. Очень строго контролируется и в семье, в роде, в клане, контролируется сексуальное поведение женщины. И женщина, как писал Бибель, есть первое человеческое существо, попавшее в рабство. Вот книга Библии «Социализм женщины» социализм, вот здесь очень красиво так оформлена в стиле модерн. Она выдержала в России несколько переводов и десятки изданий. И не зря Александр Калантай называл ее «женским Евангелием». Нужно сказать, что эти идеи были хорошо просвещены публике известны. И следующая картина. И Александр Калантай. Одна из первых руководителей Центрального женского отдела в Советской России имела к тому времени, к 1918 1919 году, уже за плечами большой опыт работы среди женщин. Она была известным оратором, она была публицистом, она уже писала по женскому вопросу. И э, в отличие от буржуазных, суфражистских, например, движений, суфражисты – это э, движения, которые были сосредоточены только на получении политических прав. Да? Право голосовать, быть избранным. В рамках Российской Стал демократической партии большевиков призывали женщину, работницу, присоединиться к борьбе мужчин своего класса, к классовой борьбе. Только в решении классового вопроса, только в уничтожении капитализма, только в рамках вот решения этого глобального вопроса возможно было решение вот этого частного, женского вопроса. Ставим дальше. Вот интересный просто момент, хочу показать, картина Закобородского открытия второго конгресса третьего интернационала, очень известная картина 1920 года. Коминтерн – это такая зонтичная, такая огромная организация, в которой объединял коммунистические и стал демократические партии разных стран. И э, в двадцатом году сюда были приглашены приехали английские суфражистки. Они тоже, э, особенно такие-либо, как Сильвия Панкерс, она оставила об этом воспоминания, и э, меня... Очень удивило, когда я читала воспоминания другой англичанки, приехавшей после Панкерс. Это Клэр Шеридан. Это женщина-скульптор, которая молодое советское правительство пригласило сделать первые бюсты вождей революции Троцкого, Каменева, Ленина, Дзержинского. И вот здесь она рассказывает, возможно, вам не видно, я перескажу, что когда она вышла за Кремлевские стены, она шла, разговаривала с своим попутчиком на английском, к ней подошел старик, одетый совершенно по-крестьянски, и спросил ее на английском языке, а вы Сильвия Пенхерст? Она ответила, что я англичанка, но я не Сильвия Пенхерст. Но я надеюсь, что вы коммунистка, и что вы также преданы делу коммунистической партии, как и она. И ее это потрясло, то есть, что в этой стране... В декабре двадцатого года, когда не было в Москве ни света, ни воды, люди совершенно обносились и ходят вот в каких-то таких вот в обносках, что люди знают такую деятельницу английского суфражистского движения – социалисту Сильвию Панкерс. Да? Эти люди, эти фамилии были на слуху, они были известны. И э, перехожу уже, собственно, к советской политике все мы знаем со школьных лет, что советская власть освободила женщину. Да? Вот первые декреты равная оплата женщин и мужчин за равный труд. Женщинам предоставлялось право на освобождение по беременности и роду 16 недель, и это был самый большой длительный отпуск в мире. Тогда во многих странах вообще еще никакого социального законодательства не было. Установлен был минимум заработной оплаты без различия пола. Более того, была. В течение 22-23 года введена так называемая позитивная дискриминация мужчин. Это как сегодня, вот мы знаем по, по Америке, по западным странам, когда э, квота, например, вводится для черных для того, чтобы уменьшить дискриминацию и предоставлять льготы, например, при поступлении на работу да, или при поступлении в ВУЗ. Вот в 22-23 году в Советской России то же самое было для женщин. Были квоты при увольнении, при приеме на обучение, при выдвижении на руководящую работу даже в 1928 году была введена квота на женщин. Самые первые декреты касались отмены сословного брака. Сословного брака, новое законодательства, церковный брак и уравнивался в правах, гражданский брак, то есть фактический. Ой, гражданский брак, то есть зарегистрированный в органах ЗАГСа и фактически. И вообще советское законодательство становилось на сторону женщины. Оно поддерживало женщину, например, в таком вопросе, как э, установление отцовства. Ну, тоже известный факт, что в шестом году был объявлен, э, был введен э, новый такой порядок, развода. Развод можно было инициировать, развод, которого вообще не было в царское время, ну, то есть э, в церковном браке ты венчаешься, в общем один раз, хотя, конечно, разводы существовали, но, существовали, но нужно было очень резкая причина, да? например, бездетность или объявленное выявленное при одного из супругов, и тогда накладывалась еще какая-нибудь суббитимия, например, 8 или 12 лет безбрачия, то есть ты не можешь вступить. Советская Россия отринула вот эти нормы все, законодательства, акты гражданского состояния появились в ЗАГСе, и э, развод вообще упростился до одного дня, то есть можно было в одностороннем порядке и просто методом уведомления привести этот развод. Также нужно, были, э, были уравнены во всех правах незаконно рожденные дети, это тоже было таким э, новарковством. Нужно сказать, что в 2020 году были легализованы аборты. Это была, в общем-то, тоже первая страна, которая это сделала. Аборты, правда, оговаривалось, что это будет обязательно в медицинском учреждении. Но так как никакой другой контрацепции доступно не было, вот эта мера была принята. Нужно сказать, что вообще обсуждение темы абортов, оно уже до этого шло в течение примерно... 10 лет, особенно в Первую мировую войну, уже раздавались голоса о том, что нужно эту миру как, может быть, какую-то частичную рассмотреть, потому что когда война, когда начинается голод, когда начинается безотцовщина, и женщины, которые идут на производство, чтобы заменить мужчин, которые ходят на фрукты, очень трудно совмещать ро материнство и с оплачиваемой занятостью. То есть эти разговоры уже велись. Вот большевики пошли на такие радикальные меры, в общем-то, в огромной крестьянской традиционной стране. И э, вот блокады первой советской власти, которые мы здесь видим, они, в принципе, объясняют нам саму политику, что хотела партия, что хотела государство от женщин. Женщины, по сравнению с мужчинами, конечно, считались такими политически отставленными. Если мужчина полетали на заводе, он там вступил в профсоюз, он там вступил в партию, он сознательный. А дома женщина, которая сидит с кастрюльками и с детьми, она темная, она несознательная. Особенно сельские женщины, Вот категория отсталой сельской женщины, особенно если брать Российскую империю какие-то азиатские окраины, да, то есть там женщины то в в Туркестане, то есть это, это вообще было. Проведена отдельная работа. И, кстати, вот у нас в Самаре одно время как раз находился жирнодел по работе с в Туркестане, потому что мы на этой железнодорожной ветке находимся, Москва-Ташкент. И сначала у нас как бы, вот этот жирнодел по восточной работе формировался здесь. И вот если мы посмотрим плакат. «Освободим женщин от кухонной кабалы для работы в социалистическом производстве». Нужны рабочие руки. В 20-е годы начинается а, индустриализация первые пятилетки, начинается коллективизация в сельском хозяйстве, нужна женщина-работница. А для того, чтобы женщина вышла на производство, ее нужно освободить от той домашней работы, которая ее удерживает долго. И вот здесь много маленьких плакатов, но смысл всех один. Женщина должна учиться без... на четырех плакатах, женщина в красной косынке это работница. Это работница более сознательная, городская, фабричная работница, которая несет как бы свет в крестьянские массы Она привозит деревню книги. Она женщину вытаскивает завыки из-под заваливших ее нечищенных самоваров, тряпок, корыла с грязным бельем. Она открывает ей дверь в новую жизнь, где новый быт. Вот за спиной у крестьянки у работницы, которая держит книги. Новые заведения, новые общественные пространства, организации, которые государство предполагало создать для того, чтобы освободить женщину от домашней рутины. Баня, детский сад, ясли, школа, детский клуб, клубы для взрослых. То есть те все заведения, которые помогут женщине, например, решить проблему с материнством. Давай следующий плакат создание детских сетей, детских садов охраны материнства, младенчества и детства. Была даже такая организация «Охрана -млада». И Вот мы здесь видим на блокадах разных десятилетий. Плакат 20-х годов, плакат простите, 30-х, 40-х, 50-х. Мужчину мы здесь не видим. Мы видим активную женщину, которая уже получила орден как вот на этом блокаде, на самом первом. И судя по тому, что это платок и тюбетейки, мы понимаем, что это адресовано как раз национальным окраинам. За ней находится школа и детский сад. И вот здесь она уже стоит у открытых ворот, провожает ребенка, машет ему. И такой символический отец на заднем плане, товарищ Сталин, да, который как бы везливо присутствует. В песнях, стихах, мы знаем все советского времени, стали наш отец родной, потому что действительно его фигура олицетворяла с собой всю мощь государства, которое помогала женщине. Ну, представьте, рождается ребенок, дается, допустим, двухмесячный отпуск, оплачиваемый, а потом вы можете ребенка отдать в ясли, в круглосуточные ясли, детский сад с пятидневкой, то есть где у вас ребенок все пять дней, уберете его только на субботу, на воскресенье, но ну, тогда даже был один, один э, выходной, более того. Если летом с дачи дети организованно выезжали на, э, детский сад выезжал на дачу, а школьники выезжали в померские лагеря, то есть вы в общем-то ребенка -то могли вообще не видеть. Кружки. И все это было организовано государственно. То есть все это было бесплатно. Кружки, секции. В доме, где вы проживаете, органы ЖАКТа делали детскую домовую комнату, детскую библиотеку. Общественники занимались тоже, помогали с детьми. И поэтому, таким образом, как бы высвобождалось время у женщин, и была помощь со стороны государства в решении вопросов материнства. Точно так же сеть столовиков. Сеть кулинарий и домовых кухней, которые развернули, вот у нас в Самаре в 1932 году тоже была домовая кухня, была идея того, что кулинария, что домовые кухни, где вы можете получить уже готовый обед в сутки и взять его домой, что отомрет вообще необходимость в кухне в квартире, что вам не нужна. И поэтому проект домов кому Камун 30-х годов которые сохранились, например, в Москве, огромные дома. То есть там вообще предусматривались только маленькие комнатки, маленькие очень, но зато первые этажи отдавались под детские игровые комнаты, под библиотеку, под комнату для настольных игр, комнату для вышивания. То есть общественное пространство, куда вы можете спуститься, в общем-то отдыхать в коллективе. А кухня вам не нужна, потому что на первом этаже у вас прекрасная столовая. Конечно, то, что я рассказываю, во многом осталось таким проектом. Не все было воплощено, но, по крайней мере, были такие попытки, были, были такие задумки. Ну и вот здесь тоже мы видим, в общем-то, все эти женщины, работающие да, вот с депутатским значком, напутствуют сыну, будь достойным сыном Родины, или дома вместе с детьми, решать какие-то проблемы домашнего хозяйства, мы видим, что мужчин здесь не присутствует. Следующую ну и Конституция 36 года, и вот считается, что тот первый период экспериментов а, закончился в середине 30-х годов. А, когда была принята Сталинская Конституция, вот 12 -я, 122 -я статья «Женщина представляется равной права с мужчиной» и вообще было объявлено, бы что женский вопрос уже решен, что в законодательном отношении Советский Союз уже был самопередавлен в мире, что неравенство у нас нет, достигнуто. Достигнуто оно и в профессиональной сфере. То есть, так как были да, тарифные сетки по оплате труда, то, соответственно, то есть это, э, невозможно было как бы дискриминировать женщину по оплате труда. Ну, там другие механизмы совершенно работали. Но официально как бы действительно дискриминации не было. Все были равны. равны было объявлено о том, что женский вопрос решен, и вообще середина 30-х годов – это своеобразный такой а, откат в эксперименте, да? то есть это уже государство практически построенного такого сталинского ампира, сталинского классицизма, и вот эта открытка, спасибо товарищу Сталину за счастливое детство, да, то есть вот кому была адресована вся благодарность, кто был тем символическим отцом. И поэтому вот, в истории, в социологии про в советское время говорят о том, что был заключен как бы такой договор, оно не классный такой такой контракт, гендерный контракт, работающей мать, женщина совмещает две функции: она работает и она мать, потому что все-таки ее гражданский долг это вырастить и воспитать граждан своей родной страны, молодой советской страны, советских граждан. Это, это гражданский долг у женщины оставался. То есть работающая мать, две его ипостаси, со своей стороны государство обеспечивает ей вот всю ту инфраструктуру, поддержку, институциональную поддержку в решении вот этой гендерной роли. Ну и вот плакада 1936 -го года, как раз адресованная Конституцией, где мы видим ребенка уже не под Вифлеемской звездой, это тоже такие символические вещи, да, под Советской звездой он рожден. И вот счастливая семья, модель семьи двухдетная, в общем, какая она в советское время утвердилась, и ребенок в крестильной рубашке держит советские флажины. Следующий. Сороковые годы, плакаты сороковых годов. Вот это плакаты адресована, обратите внимание, городской женщине и сельской женщине. И в этом плакате я принесла вот книгу. Так и называется материнство и детство в советском благах. Вообще конструкты, как бы родительства, да? в общем-то, он не был актуален. Это конструкт уже как бы такого более позднего времени. А, зона ответственности женщины это материнство, конечно. И вот мы увидим активных женщин, которые призывают осваивать профессии, работать, становиться депутатом. За ее спиной такие же депутатки сидят. Да? Ну и вот присутствующие мужчины, либо это какой-то вот профессионал, который ей дает свое знание, либо это, конечно, товарищ Сталин. А, при решении каких-то своих проблем она обращается к депутату, она обращается к правком, она обращается в партийный комитет. А, сегодня нам, конечно, сложно вообще представить, а, что вот той привычной семейной интимности и какого-то права неприкосновенной частной жизни не существовало. Не, только, не то что потому, что она как бы грубо нарушалась. Да? А потому что это было крестьянское общество. А, крестьянское общество с традицией проживания большой межпоколенной семьи. 90%, скажем, там, до революции жило в деревне, обычно из Хорошо, если в 50. То есть, когда это две да? но бывает даже просто. Вот, в избе, где все вместе. А, семья много поколений. То есть три поколения семьи. Старики, родители, дети. А, с одной стороны. Традиционный, в традиционном обществе женщина, выходя замуж, знала совершенно точно, как пройдет ее жизнь. Да? То есть ей была предписана вполне понятная семейная роль. Она будет рожать, сколько Бог пошлет. Представить, как сегодня мы говорим, ну, сколько вы детей рожаете? Ну один-два. Конечно, никакого момента не умеет. Сколько Бог пошлет, столько и будет. И она будет жить, скорее всего, в семье мужа. То есть со, свеком, со свекровью. Не повезет, если будет младшей свекровью, вы младшей невесткой, потому что младшая невестка – это вообще на положение, как бы принеси подарок. И э, своим домом ты, может быть, выделишься уже через лет 10, 20, а то через лет 30 жизни, когда уже умрут, твои свек со свекровью, и вы, может быть, тогда будете своим домом, и сама ты уже станешь свекровью. Переезжая в города, когда мы говорим об индустриализации, да, люди попадали в заводские общежития, где, конечно, в городе уже не было такого плотного а, контроля над твоим поведением, в том числе наджирским поведением. В деревне каждый знает, куда ты пошла, когда пошла, кто-нибудь в там прошел. И, конечно, такое плотное а, сожительство вместе все в одном пространстве у вас не было Никаких тайн, никакой приватности. В город, приезжая в город, человек, конечно, сразу ощущал вот эту анонимность, да? Тебя тут никто не знает. Делаю, что хочу. Куда хочу, и никто мне ничего не скажет. В общем, с одной стороны. Но с другой стороны, изолированных квартир, в нашем понимании, практически не было до города. Люди жили в коммунальных квартирах. И ребенок был, в общем-то, такой, можно сказать, ребенок у в дворе, среди соседей. Вот воспоминания детей, воспоминания вернее, взрослых людей, которые привели свое детство в 40-е, в 50-е. Может быть, вы помните, такая была миниатюра у Аркадия Райкина, когда он рассказывал, что уходя на работу, как раз это посвящено перегруженности этой женщины, уходя на работу, она просит всех своих соседов встречает. Ну, мы его Ваньку встретишь, шлепнем, кого-то просит, шлепнем, хлопнет, дай подзатыльник, напомни. И в конце он резюмирует, кто шлепнет, кто хлопнет, кто треснет, а все вместе получается воспитание. И э, представление как бы вот такой вот. Э, Семейной интимности, да, вот, о, о том, что нужно как бы удивиться, какая-то семейная, частная жизнь, которую как бы нельзя нарушать, этого не было. Дело в том, что еще так как семья была все-таки общественным делом, да, и воспитание детей, вполне нормально было прийти с проверкой, с проверкой в семью, в каких условиях растет ребенок чем он питается, где он спит, есть ли у него вообще постельное белье, да, потому что оно не тогда вообще-то появилось, а, а, где он учит уроки, есть ли у него свой собственный стол, или он просто на общей кухне сидит, вот, где-то пишет. А, когда была религиозная компания, вполне могли к вам прийти за годы с справком и проверить, если у вас в семье иконы, откройте сундуки, проверите в сундуках, не прячете ли вы их в сундуках. Это не воспринималось как нарушение прав человека. Ну и вот посмотрите, интересно, вот даже плакат слова матери героини, а это уже было введено а, в, а, в 40-е годы, как раз годы войны, вот после Сталинской Конституции идет, конечно, ужесточение а, законодательства. Во-первых, отменяют аборты. Они запрещены были. Запрещены до 54 -го года. Даже до 55 -го года, простите. А, это было объяснено как забота о женщине забота о ее здоровье. Но на самом деле нужны были рабочие руки. Нужны были рабочие руки, нужны были дети. Тем более, когда началась война, был еще утверждены ордена матери-героини, чтобы тоже как бы символически поощрить. Также был введен налог на Вот Начиная с 1944 года, до конца 80-х годов, молодые люди, достигнуты, мужчины и женщины, достигнутых 18 лет, которые не имели детей платили налог за бездельность, ежемесячно. Это потому что уж не выполнение а ваших как бы, ваших гражданских обязанностей. И третий период уже начинается, конечно, с мещанского времени. Здесь тоже, как вы видите, да, мать героини, но отца тоже нет. Он вообще как бы депривированный семья, вообще по большому счету там ну если мы говорим вот о решении каких-то э, мужских таких вот положительных работ, есть образ женщины, работающей матери, такой образ женственности. А какой образ мужчины советского в семье, он вообще вот как бы не проработал? Да? вот э, стихотворение Агни и медвежонок невеже, когда рассказывается, как неправильно воспитывает медвежонку баллов, медведи подходит, Тут, конечно такая легория, как людей. Что отвечает ей отец? Эта мать должна уметь влиять на медвежонка, сынок заботы ваши, вы и мамаша. Материнство полностью зона ответственности женщин. Ну а кто же будет ей тогда помогать советской женщине, да? ну, помимо правком и завкомов, в которые нужно обратиться за помощью, но прибежала бы на неродилась супругу, которая подбивается Дети. Дети должны помогать. В 50-е годы были введены, были введены уроки домовольства. Обязательно. для этого их не было. Ну, действительно, столкнулись с тем, что дети выросшие в нескольких играх, в школе, в да, продленке, на пятидневке. Дети не умеют готовить. Дети не умеют шить. Мама всегда на работе занята. Ну, кто все это будет? Как, где передавать вот эти гендерные навыки, которые раньше передавались в семье? Да, бабушке в крестьянской, расширенной семье, с бабушками уже мало кто жил. Да? Уже идет переход в 50-60-е годы вот, к той семье, которая называется нуклеатом. То есть это двухпоколенная семья. Вот, это современная семья в индустриальном обществе. Родители и дети. И вот уроки, уроки труда, где дети начинают, девочки обратиться внимание, столярные делу и только шили-вышивали призывают учиться шить и чистить картошку. И а, вот это вот примеры штопок, которые мы тоже обучали, что по звелье, что были грибочки, это уже, конечно, совершенно ушло, да? И хотя наступало общество погребления, все-таки уже появляются товары, которые облегчают повседневную жизнь, были сносок, холодильники, но все равно был товарный дефицит. И он был очень серьезный. и женщины тратили огромное количество времени именно на поиск и покупку продуктов и товаров. Вот такой непроизводительной такая вот была трата времени. же в 50-е годы вспомнили о домовых кухнях. Их открывали, и в Самаре тоже были на Самарской площади были открыты, большая домовая кухня на старой заборе потом, уже в 70-е. Гумовая кухня, где можно было заказывать, приходить и брать вот такие вот гражданские были, еду, готовую домой. Это, в общем-то, потом осталось на вот, уровне кулинарии, кулинарии, где продавали полуфабрикаты. это все тоже, то есть ничего не появлялось само собой, потому как сегодня, Мы есть спрос и появилось, и это все более-менее социальной политики, социальной поддержки, поддержки семьи. Начинается жилищная реформа изолированные квартиры. В общем-то, вот молодедная семья. Один-два ребенка. Для того, чтобы еще женщина родила второго ребенка, еще тоже были целые акционные кампании, поощрения. Но, как я уже сказала, в 1955 году возвращается право на борт. И он все, все все советское время это был, к сожалению, единственный доступный женщине методом контроценца. Другого не было. Ну вот здесь мы видим семья, которая идет с золотым ключиком да, к светлому будущему, откроет потом ту волшебную дверь, заготовит. которой коммунизм, появляется заливанная квартиры. Вот посмотрите, пожалуйста, очень хорошие, как Елена, гравёры, которые уже показывают изменившиеся. Если вот открытки 40-х, 50-х годов, первомайские открытки особенно, там всегда люди в окружении, семья идет над с шариками, с цветами, то 60-е-70-е годы это уже время отдельных квартир, хрущевочек, маленькая русская, и, и в литературе поворот тем, и особенно в кинематографе, выходят вот те типа, производственные романы, большие стройки с экранов. Начинаются сниматься мелодрамы. А в по жизненных ситуациях, о любовных треугольниках, не вспомните там уровень судьбы или с людьми фильмы, где. Взаимоотношения мужчины и женщины, какие-то семейные проблемы. И вот эта вот э, картинка «семья», где вообще завтрак такой да минималистический, так, три чашечки кофе, тоже такой городской стандарт, маленькие чашечки, кофе, все. Это уже так очень от э, деревенского застолья отличается. И семья, вот на втором граниме тоже, семья, вот этот вот мирок такой интимности. Вот это начинает цениться, и об этом начинают э, как я уже сказала, песни, фильмы снимать, а об вот этом писать произведение, все-таки это Отипы, это произведение, которое направлено именно на анализ чувств и анализ взаимоотношений, между личностью, между мужчиной и женщиной, в том числе отношения с сантовой. И вот такая э, очень любимая мной карикатура, да, каждый получив квартирку, начинает в ней жить по какой то прочь. Да, и вот здесь вот, ну, как здесь, как будто на балконе, кто? Люди, у людей появляется субботы. Это еще связано с тем, что в 60-е годы был добавлен второй рабочий день. Появилось два, два, выходных, день, появилось два выходных дня – суббота и воскресенье. И вот если в крестьянской семье у вас там вообще нет выходных, понимаете? Потому что в крестьянской семье в традиционном производстве не отделено потребление, то есть то, что вы пояснили, даже если вы там ремесли да? вы это же и потребили. Вы всегда на работе. У вас коза, может, вам прямо с вами вот здесь живет зимой. У вас огород, у вас куры и так далее. У вас нет этого разделения. В городе у вас 8 часов рабочий день. в 5 часов вы в 6 вы свободны, все, у вас появляется доступ в свободное время. Чем его заняться? Женщина понятно, чем изменит. Но парадокс оказался в том, который в 60-е годы начинает советская социология, которая начинает обучать семью. Что несмотря на то, что женщины работают наравне с мужчинами, и женщины у нас угонаправлены, в отношении внутри семьи перераспределение домашних дел не происходит. И не только потому, что мужчины, как бы сами, не хотят тратить тоже, но порой такое, да, что женщины не готовы этой работой делиться. И вот это был, конечно, парадокс, который изучался в 60-70-е годы, изучать бюджет времени, сколько женщины тратит. И было выяснено, что женщина тратит, например, на семью 31 час, женщина с детьми с мужем, на домашние дела, а мужчина тратит 10 часов. А женщина, которая имеет детей, но не имеет мужа, тратит на 6 часов меньше, чем женщина с мужем. Таким образом, то есть вставал вопрос, возможно ли вообще как-то перераспределить домашнюю нагрузку. Почему мужчины, как на нижней фотографии, да? То есть Крущевские дворы – это сразу столы, это игра в козла, игра в шахматы. И э, кто помогает женщине, И Помимо, как я уже сказала, «должны помогать дети-школьники», да? Помогает ее же родственница, бабушке. Да? Вот это ключевое слово, которое вошло, кстати, во все языки. Все иностранцы, которые приезжают в Россию, они очень быстро узнают своего помощи. Потому что это как бы такое слово непереводимое. А, женщина для того, чтобы все успеть, да, она напрягает свою родственную сеть. Ее сестры, ее тетки, ее мать, все ей должны помогать. В общем-то, все помогают. как выстроено, да? Она опирается вот на этих женщин. Вот фотография верхняя. Это в Москве один из бульваров, где фотографии 70-х годов, где деревенские такие бабушки в шаре запутанные гуляют с детьми. Внизу картина, тут бабушки сидят под сиреней, у них все платочки, каждая из коляски. А вот эта вот фотография, она была сделана для журнала. И вообще, я так думаю, она даже такая постановочная, где папы гуляют. Очень известная фотография, она на многих выставках участвовала. Это 1970-х год, в бульвар, бульваре, вот папы идут с газетами. Да, гуляют с колясками, ну, сейчас можно сказать, как с телефоном, да? то, есть, то же самое, но они не просто как бы гуляют, они сходили за газетой, сходили в киоск, купили газеты, и вот они как бы возвращаются. И э, еще такой один очень интересный момент, который был связан с, это, с изменением вот этого брачно-семейного мира, это появление свадебной обрядности. Вот сегодня нам кажется, что так было всегда, да, белая плата, белое платье, а на самом деле до 1950 -го года свадеб не было. Ну, то есть, конечно, в деревне играли свадьбы, но не было торжества. Дело в том, что органы ЗАГСа тогда, они были в составе МВД, милиции, и любой акт гражданского состояния, ну, просто вы могли прийти, подать ну, заявление тогда такого, чтобы ну, два месяца, как сейчас, это, это уже более поздние меры, вы могли подать заявление, и прямо вот тут же вас могли расписаться. Получали, получали просто справку. Перед вами в очереди кто-то стоял, кто смерть зарегистрировал, за вами регистрировали брат. То есть это была просто процедура. И в конце 50-х годов, когда уже было ясно, что есть демографическая проблема, что женщина в среднем, на одну женщину, женщина рождает как бы менее двух детей, то есть есть уже депопуляция. Сейчас у нас еще меньше у нас один там с чем-то на одну женщину приходится ребенка то есть даже полтора дровосека нету и чтобы как бы поощрить женщину вступить в брак в том числе и мужчину тоже решили что нужно заработать новую свадебную обряды чтобы людям было красиво чтобы они захотели пойти в красивый ЗАГС, чтобы они одели красивое платье чтобы они одели фату и чтобы они не ходили, например, еще в церковь, да, где очень тоже красиво, свечи горят. Была разработана целая процедура первой свадьбы, вот эта 59-й год, вот фотография 69-го года, и появляется салон салоне для вот здесь вот фотография, вот тут люди не видно, стоят в суфлягах и платках и смотрят на вот этих манекенов, да, потому что только-только начиналось. Обычно на потребление, употребление, но подовых товаров, как я уже говорила, не было. И, конечно, вот в этих салонах можно было только получить эти вещи кольцо, ткань, только привели в талончик, что вы зарегистрировали, что вы собираетесь под этим деньги. Первым официальной свадьбой красивой, была такая государственная свадьба Валентины Терешковой и Андреаны Николаева. Это были два космонавта, которых знала вся страна. И это был такой санкционированный партией правительства брак, буквально, может быть, благословил сам Никита Хрущев, посаженным отцом министра э, обороны Малиновский. То есть это был такой брак, это были официальные фотографии сделанные, которые публиковались в журналах. И все увидели, какой должна быть свадьба. Короткая, по-моему, 50-60-х годов платье невесты, такая юбка бы какого Цветы в субботе. была специально разработана церемония. Они объехали все памятные места Москвы, возлагали цветы к вечному огню, к памятникам. Потом это все уже на районы и области перешло. В Самаре тоже был разработан, тоже был свой круг почета. То есть в такси выделялись машины, которые работали на свадьбе. У них тоже были вот такие объекты, где нужно было возлагать цветы. А что то были проработаны. Все само собой не появляется, все было придумано. И э, вот эта свадьба, постановочная фотография, посмотрите, ее на пути, на да, дает ей прихватеческое направительное слово. А, вот это была такая первая официальная, официальная, одобряемая свадьба в смысле торжества, потому что потом еще были сделаны фотографии, конечно, самого банкета, как бы уже был приведен, быть, банкет. Следующую фотографию. Это церемония именно лечения, в семье рождается ребенок. Нужно как-то как, не просто пойти справку получить, а чтобы это была процедура. Была придумана тоже процедура именно лечения. Вот здесь вот этот деревенский ЗАГС, Семь мам сидят, напротив сидят шесть пап, один стул пустой, старухи собрались деревенские, вот были придуманы специальные сценарии, сценарии книжки по ЗАГСам рассылались, как проводить эти обряды. А в нашем городе очень э, интересная была такая процедура придумана, это встреча миллионного жителя, Миллионных жителей, жителей нашего города была выбрана семья молодых рабочих, у них несколько претендентов, но лучше всего, конечно, подошли по идеологическим причинам, молодые рабочие заводы имени Фрунзе, у которых родилась дочь. И это была процедура в клубе мир». Вот там, где один миллион написан, на стене, вы видите, там, счастливая мать ребенка, ребенком, да, держит. Ребеночек лежал в лельке, сделанный как ракета. Это 60-е годы. А вокруг, на нижней фотографии, вокруг, вот как фея, да, в сказку вокруг спящей красавицы подходили. Там был посетитель горосполкова, был, был директор завода. Все давали наказы родителям и дарили подарки. Вот эта процедура, она тоже освещалась, и эта девочка Наташа Белова через три года она попадает на ложку огонька, очень популярного советского журнала, хотя к тому времени семья уже распалась. Мы уже тогда, все послевоенное время, разводы, кривая разводов очень сильно расслаблена. Сейчас мы уже говорим о том, что у нас половина браков распадается. Но уже в шестидесятые годы тоже эта проблема была очевидна. Хотя семье сразу, конечно, подарили двухкомнатную изолированную квартиру и вручили даже из них ключи, но это семьку не уберегло. Ну и вот фотография, которая мне очень нравится, это Грязовецкий ЗАГС, это Глоковская область, где такие измученные родители тоже их поздравляют с рождением ребенка. тоже. Конечно, вот женщины сталкивались с такой проблемой, вообще семья. Почему еще распадались семьи? Одна из причин, это была очень весомая причина, это был алкоголизм. Тот бытовой алкоголизм, который, к сожалению, в общем пожертвовал государственной политикой. Так как это была государственная монополия на водку, водка была очень дешевая. И водка, особенно в условиях такого товарного дефицита, водка, вообще бутылка водки, это было умелимым расплатиться сантехникам, расплатиться а, за какую-то с мастером любым. То есть водка была таким ходовым обменным товаром. И алкоголизм, который... Водка стоила очень дешево. И есть многочисленные примеры того, как женщины писали на завод письма, обращения с просьбой не выдавать мужу зарплату, потому что вот это а, тоже традиция пойти обыть полочку, да, полностью пробить. Проблема алкоголизма мужского была и в городе, и в Северном. И вот здесь как раз женщины вызывают скрининг это слово, женщина, которая борется с алкоголизмом мужа. Отсюда проблема вот, без отцовщины. В 2010-е годы уже появляется адвокат вот совершенно другой эстетики, э, мужскую силу на помощь женщине. Женщина не столь тяжела, очень мададада мужчина, э, забивает домино. Вот здесь как раз уже начинает в литературе и в художестве, и в, особенно в публицистике. Вот эта проблема э, двойной нагрузки женщины обсуждаться, что э, женщина слишком перегружена домашней работой, что ей мужчина не помогает. А бытовая сфера, я назвала очень много всего красивого, да? но далеко не все работало. Да? Не везде работали химчистки и прачечные, куда, по идее, можно было отнести белье, не везде были рядом дымовые кухни. И э, в 1966 году была упрощена процедура развода. В 1966 году, то есть до этого э, это уже было как бы ввеление времени, потому что а, до этого существовала двуступенчатая сложная процедура развода, подавая заявление, во-первых, давая, ну, там, время выждать, и нужно было обязательно в газете сделать публикацию, это на последней странице, старых газетах, что э, кто, фамилия и отчество, разводится таким, как фамилия и отчество, домашний адрес, то есть делать такое публичное покаяние, публичное объявление. Вот эта процедура упрощалась. И вы знаете, в 65 году, в 1966 году, численно было 230 разводов, 360 тысяч разводов было в Советском Союзе. На следующий год было 720 сразу же. Но это еще объясняется тем, вот такой скачок, что очень многие фактически, братья, которые уже фактически распались, но ну, просто люди не занимались этой процедурой, они как бы зарегистрировали. И вот здесь вот картина, есть развод, ну, это в сельская деревенской семье мы видим вот такие несчастные лица ребенка, старухи, матери, а табличка показывает вот как раз кривую, кривую развод, в которой, как вы видите, очень хорошо растет, но потом вот идет падение. Падение идет на точные десятые годы, 2001-2010, когда очень активно начало развиваться потребительское кредитование, ипотечное кредитование, многие стали брать квартиры, товары, в ипотеку, и как бы, в общем-то, вот эта насыщенность тем более товарами, заграничными товарами, становились становятся более дешевыми, доступными, и это тоже как бы повлияло на следующее Так, ну и вот здесь мы уже переходим, можно сказать, к советскому периоду, к постсоветскому, конечно. Да, это уже вот опросы, э, это табличка с 90 -го года по 2019 -й. Представьте себе пару, которая решила развестись. Что может помешать им это сделать? Вот обратите, пожалуйста, внимание, что э, как меняются причины. Вот если, например, материальная зависимость, несамостоятельность одного из в 90 году это было 7, да, 7% всего, то сегодня это 25%. Потому что можно объяснить это так, что в советское время женщина была, разводясь, она как бы была уверена, во-первых, что она будет получать алименты от мужа, она, как правило, закон всегда вставал на ее сторону, в отношении, что дети остаются с ней, квартира, как правило, тоже остается с ней или как-то разменивается. То, конечно, сегодня, когда не все женщины работают, во-вторых, на, на том рынке труда, который мы сейчас имеем, Зарплаты женщин отличаются зарплаты мужчин, есть вот эта вилка зарплат. И самое главное, что э, нет совершенно вот той инфраструктуры бесплатной, да, которая помогала осуществить материнство. И э, материальная заинтересованность, материальная зависимость возросла сразу ну, в три с половиной раза, как мы видим при разводе. Ну и также э, вот. В сложности с разделом жилья, ну, там тоже есть увеличение. И неопределимых препятствий нет. 29 было в девяностом году и 36. Следующий квартал. Вот здесь вот, здесь я хотела бы еще рассказать о таком советском тоже эпизоде, как статья шестьдесят -го года «Берегите мужчин", которая была опубликована в литературной газете демографом Урланисом. И он писал о том, он обратил внимание на явные демографические перекосы. Ну, известна песня, да, что у нас на 10 девчонок по статистике 9 ребят. На самом деле у нас их даже он писал 8. И это связано не только с последствиями войны, хотя они, конечно, тоже в начисленной части мужчин выкосили. Это связано как бы с мужским, с мужским образом жизни. Он обратил внимание на то, что, во-первых, средняя продолжительность жизни у женщин. В то время уже была на 8 лет. Это значит, что у женщины есть очень большой шанс остаться вдовой. Во-вторых, что начиная с возраста, с фертильного возраста, то есть вот в 20-24 лет идет превышение женщины количество мужчин, потому что мужчина, мужская смерть в два раза выше. соответственно вот такое поведение, смертность в очень ранних возрастах и призывает в конце «Берегите мужчин. И вот эта кинокомедия 1982 -го года, где мужчина, вот это советский интеллигент, который устал стал изображать кино, инфантильный, безвольно, бесхарактерный. Здесь сильная женщина, которая вынуждена, такая супер-женщина, которая вынуждена решать все проблемы, и семейные, и бытовые, и профессиональные, все решать сам я уже перехожу, заканчиваем с советским периодом, собственно, с чем вы пришли к постсоветскому времени, да? и что у нас, что у нас как бы отличает от каких-то других стран. С одной стороны, наша страна развивается в том же самом русле, если мы говорим о семье, о семейной политике, об идеологии, как и другие европейские страны, вообще страны индустриальные, да, везде урбанизация. Везде малочисленная семья, везде снижение э, детности семьи э, и одинаковые процессы, как и в нашей стране тоже. Брачность падает, возраст вступления в брак растет. У нас сейчас 24-26, у мужчин 26-29 и э, по прогнозам демографов в ближайшие 30-40 лет мы примерно довоним Италию, где средний возраст женщин вступления в брак это 31 год. Каждый второй брак, как я сказала, заканчивается разводом, и внепрачные рождение до 30% некоторых укрепляем. И общество совершенно толерантно, и российское общество в том числе. А вот толерантно к, к тому, что сейчас называется уже не мать-одиночка, да, а соло-материнство. Это же тоже как, чтобы исключить какой-то дискриминационный подтекст. Вот есть европейские исследования, такая европейская панель, по индексу счастья, по удовлетворенности, который проходит в 33 странах. И э, это исследование особенно показывает, как наша страна, что в нашей стране брак, брак он полностью дедоцентричен. Сегодня, как время в центре семьи ребенок, это самое главное, что есть в семье, это так воспринимается, и поэтому говорят, семья деда-центристская, вокруг интересов ребенка, вокруг его обучения, образования, выстраивается жизнь всех остальных членов семьи то есть не супруга-центристская семья, когда корона на родителя, ходите вот рядом, да, а наоборот. Вот в европейской панели, например, вопрос, жизнь женщины полноценна, когда у нее есть дети, в Российской Федерации 83% согласны с этим утверждением, а в Голландии, например, только 7%. Потому что есть другие сценарные планы для женщины, не только, не только мать. И постсоветское время оно действительно открыло для нас тоже да, несколько таких сценариев, и они, в общем-то, хорошо известны. Это и работающая мать, этот сценарий остается. Но это и женщина-домохозяйка, то, что стало доступным для среднего класса, да? женщина, которая сидит дома и занимается воспитанием детей. Но э, если смотреть правде в глаза, хотя вот эта э, женщина, неработающая женщина-домохозяйка, красивая, ухаживающая за собой, такая, такая э, счастливая и успешная, и мужчина-добытчик, мужчина-кормилец, вот роль, которая от него в советское время как бы не особо требовалось. Да? Вот эта модель, она стала сейчас такой нормативной. Это такой буржуазный, совершенно буржуазный идеал семьи, но он очень, он недоступен, потому что у нас по статистике фертильный возраст, то есть возраст 25-35 лет, 83% женщин работают. Кто-то по желанию, по призванию, кто-то вынуждено, но это факт. И здесь мы никак не выбиваемся из общей мировой картины. Двузарплатная семья, две зарплаты. Только так может прожить современная семья. Э, называют иногда двукарьерная семья, да, двузарплатная семья. Но в нашей стране тоже. И, конечно, положение женщины, которая в семье э, домохозяйка, оно уязвимо. Оно уязвимо по вот, чисто материальности. Вопросом. Потому что если она не работает, то в случае развода, обратки очень нестабильной, как мы видим, да, по статистике, она оказывается в очень низким положении. И опросы молодых людей показывают, что когда их спрашивают, какие качества вы оцените в своем будущем супруге, мужчины называют а, такие черты характера, как доброта. Ну, во-первых, конечно, прекрасный внешний вид, но это на первом месте, это можно понять а потом идет доброта, заботливость, это вот те гендерные характеристики, которые как бы от женщины ждут, сюда в традиционном ключе, доброта, заботливость, там, аккуратность, то женщина называют другие качества, они называют надежность. Честность, да. то есть то, что как бы это показывает тревожность женщин в, еще до заключения брака в том, что, вообще это, что, что этот брак вообще сохранится. И еще есть такой, вот, кроме работающей матери женщины-домохозяйки, спонсорский контракт, тоже такая роль, да, такой гендерный контракт, когда женщина соглашается продать свою сексуальность и, жить на чьи-то деньги. То, что не было, было как бы осуждаемо в советское время, сегодня к этому общество более толерантно стало относиться. Ну и появляется совершенно такой немыслимый тоже ранний Ну и как бездетность, чайлд фри, и вообще это право как бы тоже к этому высокая толерантность, никто уже это не осуждает. Но все-таки, возвращаясь к где-то центризму, вот это… есть такое еще изменение, как ответственное родительство, и вовлеченное отцовство. Вот это исследование, которое вот здесь я хочу популяризовать, это социологи Жанна Челнова, выпускница Морского университета и Лариса Шпаковская, это э, журнал, который стал издавать э, Всероссийский центр изучения общественного мнения Социудики. Первый был выпуск посвящен теме занятости, потому что по всем опросам, я думаю, в общем занятость и э, сфера труда, это то, что э, наиболее тревожит людей, и то, что в их ценностной шкале стоит на первом месте. А второй – это, конечно, семья, и второй выпуск вот этого журнала «Социотеки» был посвящен семье. И э, они обратили внимание, что детоцентризм присущий еще советской семье, конечно, но что вот он э, стал дополняться таким вовлеченным отцовством. Отцовство как концепции в советское время не было. Да? Она появилась сейчас, и она даже есть сейчас в законодательных актах. То есть мы уже говорим родительство и отцовство И за равные обязанности, вот если посмотреть а, опросы, которые касаются членов семьи и их восприятия, распределения домашних дел, а, то воспитание детей – это там, это тот вопрос, на который наиболее эгалитарные ответы, то есть желание наиболее полного участия и мужчины и женщины. 82% опрошенных выступили за то, чтобы были равные обязанности у мужа и у жены воспитания детей. Высокая цифра, да? А вот за финансовое обеспечение, что мужчины только мужчина нужен, 59%. Интересно, что они сами, чаще других, заявляют об этом. 66% мужчин согласились с тем, что они должны быть такими добытчиками и кормильцами. И если у женщин вот есть разные жест... роли, да, мы говорим гендерные роли, то от мужчины, конечно, сегодня ждет только одна роль. Мужчина должен быть добытчиком. Мужчина должен быть кормильцем, он должен всех содержать. И вот это, конечно, такая нормативность очень жесткая. Не все могут быть успешные, да, не все могут быть высокооплачиваемыми. И вот это, конечно, фрустрирует мужчин и является, в общем-то, такой очень жестко навязанной гендерной роль, с которой не всем могут справиться. В приоритете ценностей, если наряду с семьей появляется еще такая ценность, как свободное время. Вот это тоже, как бы, что замечено за последние двадцатилетия. Ценность свободного времени. Не только успех, деньги, но еще и свободное время. Также в актуальной повестке дня появилась такая тема, как семейное насилие. В советское время тоже была тема насилия, но это насилие взрослого над ребенком. Были целые кампании «Не бейте детей», да, там что детей пароли, нагород ставили. Сегодня этого нет. Сегодня вот все опросы, которые фиксируют, говорят о том, что да, вот 91% говорит, да, мы знаем о теме семейного насилия. Мы 73 вообще никто с этим не сталкивались. Это не значит, что у нас нет этого насилия. Это значит, что у нас насилие, признается, это когда уже ребенок вот с вот, запоротой до, до полусмерти. А когда вот э, вербальный, то у нас вообще не считается насилием. Но нужно сказать, что современные отцы по сравнению с поколением своих родителей, они э, говорят о том, что они гораздо больше вовлечены в воспитание э, детей. И сегодня уже ценится не столько наличие детей, но не качество отношений с ними. Хорошие отношения. Вот это тоже выходит на, на один из первых планов. Интересно, что когда э, вопрос о наказании спрашивали отцов, да, то было отмечено, что уже никто, ну, никто не признает, что там порт бьет, а вот манипуляция с компьютером, да, лишение работы на планшете, видеоигры, вот это выходит на первое место детского наказания. А также социолог Говорят о, том, говорят о том, что э, в оценке семейных ценностей есть определенный, конечно, у нас консерватизм. То есть у нас, с одной стороны, присутствует, мы не готовы расстаться с тем завоеванием советского прошлого, да, который у нас есть в, в сфере равноправия. Э, мы западные женщины все-таки, да, мы смотрим в сторону Запада. Но вот эти, э, если мы говорим о политическом языке, о риторике государства, то, а вообще о том дискурсе, который выстраивается, например, в СМИ, то нельзя не заметить того традиционалистского отката, который есть. Да? Нас призывают быть, как Петр Феврония, все простить, там, вот, держаться каких-то традиционных семейных ценностей, не объясняя толком, что же под этим иметь в виду. Конечно, очень сильно сейчас возрождается вот идея православия, вообще христианского брака, но, в общем-то, цифры сами показывают совершенно другое. То есть на уровне риторики одно, а повседневная жизнь совершенно другая. Вот здесь вот опрос, насколько для вас важны следующие стороны вашей жизни. С 2005 панель дается до 2020 -го года. Я оставила только самый верхний вариант ответа, очень важно. Все годы... Все годы лидирует, конечно, здоровье. Но интересно, что посмотрите, там, в 2017 году до 78% упал, да? а как тут коронавирус, сразу 95%. Отношения в семье все годы занимает второе место. Да? Сейчас это 92% было в 2017 году. То есть это здоровье. И семья много и до 2005 года, как бы последние десятилетия, это в шкале ценностей занимают самое первое место. Затем идет безопасность. Личные, не материальное положение а именно личная безопасность. И вы тоже вы видите, довольно-таки высокая цифра, 85% этим озабочены. Материальное положение семьи. Тут для меня, конечно, было удивление. С 84% сейчас это вообще, ну, может быть, потому что мы на карантине сидим, какая уж эта материальная безопасность, и уже все равно 71% вообще упало. И экология. Экология, которая тоже вот на уровне 60-70% дальше Так, ну вот здесь вопрос, где вы познакомились, здесь как бы возрастные пытаются по группам населения, о том, что пытались выявить, знакомые ли в интернете все-таки молодые люди, где они находятся своего партнера. Оказалось, что нет, что все-таки друзья и компании друзей остаются как бы на первом месте. Но зато совершенно ушли такие браки, вот знакомые с детства со школой, да, вот это то, что было очень распространенная модель романтических таких отношений. Ее сейчас совсем нет, а тут показывается нули. И нужно сказать, что, конечно, в индустриальном обществе, каким был СССР, вот этот идеал романтической любви был базовым сценарием. То есть, прежде чем вступить в брак, все-таки должна предшествовать любовь. Любовь. И тот сословный брак, который был там да, в царское время, да, когда родители договаривались о браке, потому что ну, это хозяйственная единица была, да, нужно было выжимать. Да? Никогда богатство, там, купеческие семьи сговаривались с кунгоком, а все-таки должен быть предшествовать брак. И брак без любви, он вообще как бы в советское время как бы так осуждался. Да? Сегодня, конечно, когда э, опрашивают молодежь э, на каких условиях они готовы вступить в брак, то 66% ставит романтическую любовь, но 55% – конечно, материально благополучие супруга. То есть это стало идти очень-очень близко. Как вы относитесь к, э, к возможности сексуальных отношений молодых людей в доступлении брака? Вообще вот эта э, тема либерализации отношений добраточного секса и вообще сексуальности, она, конечно, в постсоветское время произошла. Потому что в советское время, как сказала участница «Телемоста», у нас в СССР секса нет. у нас действительно его не было. То есть не в том смысле, не было в публичной сфере. Об этом не говорили, это не обсуждалось, это не, не проговаривалось, этому никак не обучали, да? об этом вообще не, не проблематизировали. А, сейчас, конечно, а, произошло а, довольно-таки толерантное отношение и к добрачному сексу, и к добрачному сожительству, да? тот же называется гражданский брат, а, но все равно вот этот разрыв, разрыв в оценке мальчиков, девочек, он сильно сохраняется вот например посмотрите для девушек да когда допустимы добрачные отношения значит ледила только с будущим мужем 32 процента второе место добрачных сексуальных отношений мужчины это 26 для молодых людей допустимость любой женщины первым из 27 процентов то есть вот это то что критиковал феминизм феминистская мысль то, что, о чем писали э, и социалистическая и феминистская мысль, о том, что вот это двойной стандарт отношений мужской и женской сексуальности, что женщина контролируема, да? э, э, это все в традиционных наших воззрениях, в такой очень э, медленно модернизированной сфере, как традиционное возрение, остается. То есть несмотря на то, что женщина сегодня может быть и президентом, и депутатом, и занимать какие-то посты, все равно от нее ожидается выполнение традиционной женской семейной роли. А, вопрос, кто занимается воспитанием детей в период карантина? Да? Это тоже вообще социологов интересовало, потому что думали о том, что, ну, вот, наверное, очень сильно ухудшаются взаимоотношения в маленькой квартире. Оказалось, что нет. Оказалось, что опрашиваемые никак не отметили ухудшения отношений. И ну, кто занимается больше ребенком, 80% мать, 6% отец. То есть вывод наш такой, скажем что несмотря на то, что произошло для большинства россиян, семья остается базовой ценностью. Она остается такой зоной стабильности, источником поддержки, материальной поддержки, душевной поддержки. То есть это вообще базовая ценность. Но тема мира раскола остаются: отношение к феминизму, отношение к гендерному равенству, к насилию. А вот точками согласия и консенсуса в нашем обществе остается как раз высокая ценность семьи и детоцентризм, то есть ребенок остается в центре, хотя, как я уже сказала, мы совершенно лишились. Вот я иногда завидую даже своим родителям, просто, что как вот действительно мы росли, мы лишились той. Э инфраструктуры социальной, которую давало советское государство. Потому что сегодня мы имеем условно бесплатную школу, условно бесплатные детские сады, мы имеем совершенно коммерциализированный мир детства. Он абсолютно стал коммерческим проектом. Все эти развивалки, школы, студии, все это стало коммерческим. Государство совершенно ушло из этой сферы, оно не обеспечивает вот никакой инфраструктуры. Сегодня метод, влияние на демографическую политику государства, это через адресную материальную помощь. Но самое интересное, что да, есть очень много разных мер поддержки многодетным, тем, кто устанавливает, усыновляет детей, но эти меры мало работают, так же, как произошло с материнским капиталом. Это очень краткосрочный эффект, и который имеет влияние на бедных. То есть идет воспроизводство бедных своих, но не работает на тех высокообразованных и э, высокодоходных стратах, на которые, в общем-то, первоначально рассчитаны. Ну и в заключение тоже повторю слова современных социологов, что, несмотря на алармистские писания э, призыва о том, что семья переживает кризис, что семья скоро вообще как бы разрушится, что западные ценности тут наступают, да, и хотят разрушить нашу традиционную христианскую семью. На самом деле этого не происходит. Семья очень гибкая, очень адаптивна. Она приспосабливается к любой ситуации. И в этом ее уникальность, как стальные институты. Все. Спасибо.